Вам начала приходить реклама, вы начинаете зарабатывать. А, заработки тут будут, ну, достаточно хорошие. Сейчас я покажу, сколько зарабатываю лично я. Значит, давайте перейдем в меню финансы и откроем меню баланс. Смотрите, у меня сейчас на счету есть 119 долларов. Эти деньги мне приходят постоянно, каждую секунду. Ну, не каждую секунду, а, наверное, каждую минуту. А, если я сейчас, ну вот запомните число 88671 как бы. Это 119 долларов 88 центов. Но все остальное это уже получается копейки. Мы зарабатываем именно вот эти вот копейки. Но за счет большинства копеек у нас выходят большие суммы. Значит, 88671, давайте обновим страничку. Вот, кстати, видите, 88782. То есть, я пока что просто с вами общаюсь, мне капает какая-то денежка. И э, денежка капает постоянно. Если я сейчас открою меню э, «Статистика» и, и нет «Меню финансы» и «Меню доход», то мы сможем увидеть, что, ну вот, допустим, э, за одну минуту, то есть, вот, 8 часов 6 минут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Десять поступлений мне пришло на мой кошелек На мой баланс внутри кабинета Видите, каждую минуту приходят какие-то копейки Вот они, вот эти копейки Откуда эти деньги приходят? Значит, вот есть уровень Уровни – это расположение партнеров в вашей команде Что это такое? Конечно же, тут есть еще партнерская программа, с помощью которой можно зарабатывать в разы больше. И я вам настоятельно рекомендую, э, если вы не умеете сами приглашать, то обратите своему другу, покажите ему способ заработка в интернете. Э, и если вы не сможете сами объяснить ему, как тут зарабатывать, то просто покажите ему мое видео, которое вы сейчас просматриваете. Если ваш друг, которого вы пригласили в данный проект, установил точно так же себе программу, Установил, ну, в ней залогинился, то есть указал свой логин и пароль. И когда ему приходит на его телефон, либо на его компьютер, ему приходит реклама, зарабатывает и он, и вы. Сколько зарабатывает сейчас, давайте просмотрим. Значит, в меню информация есть меню маркетинг-план. Он тут очень так скудно описан, но я вам сейчас очень по-быстрому его объясню. Значит, что мы зарабатываем? Вот, вознаграждение за просмотр рекламы. Грубо говоря, нулевой уровень, вот, это вы. Если рекламодатель устанавливает цену, допустим, там, в одну десятую цента за один просмотр, то лично вы за каждый просмотр зарабатываете по 0,002 да, цента, где-то так. Ну, в общем, вот он, ваш доход если вы привлекаете в свою команду одного человека ну то есть своего друга пригласили то вы зарабатываете 14% от стоимости рекламодателя то есть грубо говоря если э, рекламодатель установил стоимость в 1 цент то вы зарабатываете 14 сотых цента вот э, если же рекламодатель установил большую цену допустим там один цент, вернее 10 центов То э, вы зарабатываете еще больше Ну в общем, все это в процентном соотношении И смотрите, есть такой момент Значит, э, всего В партнерской программе 7 уровней э, э, на, на сайте есть 7 уровней Партнерской программы <coughs> И значит, э, чтобы получать С первого, со второго, третьего, четвертого, пятого Шестого, седьмого уровня партнеров Вам нужно иметь как минимум 7 активных в вашей первой линии в общем, сейчас для вас, наверное, это будет немножко сложно, но постарайтесь уделить этому внимание. Значит, смотрите, уровни, еще раз говорю, это не переход по уровням. Уровни – это расположение партнеров в вашей команде. Если вы пригласили своего друга именно по своей реферальной ссылке, кстати, ваши реферальные ссылки можно взять в меню «Команда» и в меню «Ваши ссылки». Вот, меню «Команда», меню «Ваши ссылки». Открываем ее, и вот тут будет либо приглашение для рекламодателя, либо приглашение для пользователя. В общем, копируем вот эту вот ссылочку и отправляем своим друзьям. Вот, дальше. Значит, если вы пригласили в свою команду ну, хотя бы семерых человек, да, Семерых своих друзей, семерых своих родственников. Неважно, есть у, у вашего друга Android, допустим, смартфон на Android. Вы ему сами даже установили программу, зарегистрировали его на сайте по своей реферальной ссылке. Все, он находится в вашей команде. Ему хватит денег хотя бы пополнять свой мобильный телефон. Вот. Ну, а вы тоже с этого будете получать какую-то копеечку. Вот. Помогли так семи друзьям установить на их гаджеты программу. Они начинают просматривать рекламу вместе с вами. Все, вы начинаете зарабатывать с них. Естественно, они тоже потом захотят увеличивать свои заработки. Возможно, у них тоже есть там куча друзей, которые бы хотели по чуть-чуть зарабатывать в интернете. Они точно так же начинают рассказывать, и когда уже ваш друг приглашает под себя, то есть по своей реферальной ссылке, этот человек является для вас уже партнером второго уровня. Если же тот человек приглашает под себя, это уже будет партнер третьего уровня. Ну и так в глубину аж до седьмого уровня. И, в общем, друзьям, заработки вот со всех, седьмых, со, со всех семи уровней будут у вас тогда, когда в вашей первой линии, то есть, когда вы лично пригласите под себя всего 7 человек. Можно приглася, приглашать неопределенное количество людей, можно кучу друз друзей приглашать. Вот. Чем больше людей, тем больше заработки. Если вы пригласите 100 человек в свою первую линию, то э, ваша команда, вы увидите, будет расти просто в геометрической прогрессии. Тем более, если вы будете тоже их обучать, приглашать партнеров в свою команду. Вот это что касаемо вознаграждений по партнерской программе. Значит, э, давайте еще раз, с самого-самого начала, закрепим все знания, да, которые я вам только что дал. Значит, первое. Регистрируй, переходим по ссылке, которая будет в описании. Регистрируемся в... Регистрируемся на сайте. Дальше переходим в свою почту, проверяем почту. Если в почте нет, то проверяем папку спам. А, в папке ну, находим письмо от компании Globus Intercom. Там видим свой логин и пароль. Переходим на сайт, авторизируемся на сайте, то есть указываем логин и пароль. Дальше переходим в меню настройки. Для своей же безопасности я рекомендую вам заменить пароль. То есть указывайте текущий пароль и меняйте на тот пароль, который вам удобен. Дальше переходим в меню Ваши данные. Заполняем вот эту маленькую анкетку. Потом переходим в меню загрузки. Скачиваем программу нужную. Сейчас чуть позже я еще покажу как все это будет выглядеть на телефоне Вот значит скачиваем нужную программу В ней потом авторизируемся и начинаем уже зарабатывать свои деньги Потом переходим в меню команда в меню ваши ссылки И копируем ссылочку и отправляем своим друзьям Также можно еще отправлять вот с помощью вот этих вот кнопочек вот. Но не рекомендую с их помощью делать Потому что там на соцсети иногда не пропускают ссылки на этот сайт Считают его каким-то, знаю, вирусом или непонятно чем. Ну, в общем, не дружат социальные сети вообще с заработками в интернете. Вот, поэтому просто отправляйте ссылочку своему другу, пусть он регистрируется, либо помогайте ему с регистрацией, помогайте ему с установкой программы, помогайте ему в ней залогиниться то есть указать свой логин и пароль ну и собственно все потом показывайте тоже где у него находится его реферальная ссылка он начинает тоже приглашать и в общем все очень просто будет дальше вы будете зарабатывать все больше и больше денег вот ну для того чтобы доказать то что проект действительно рабочий то что он платит ну во первых есть уже очень много видео у меня на канале там где я получал выплаты с него Сейчас я тоже закажу выплату, чтобы вы понимали, что проект рабочий. Я потом покажу свой кошелек о том, чтобы мне пришла эта выплата. Значит, 119 долларов 80, уже 9 центов, по-моему, когда мы разговаривали, было 87, да, или 88. А, значит, перевести средства. Чтобы вывести деньги из проекта, переходим в меню «Баланс» и опускаемся вниз. Вот меню «Перевести средства». Значит, нажимаем не «Внутренний перевод», а нам нужно вывести деньги, ну, допустим, на «WebMoney». Все, указали в WebMoney, сразу прописался ваш кошелек, который вы указали в меню ваши данные. Копируем сумму, которую вы хотите вывести, ну, допустим, 119 долларов. Пусть там копейки останутся на следующий раз. Указываем сумму 119 и нажимаем кнопку «Перевести». Комиссии никакой нет, кроме комиссии самого WebMoney. Нажимаем кнопку «Продолжить», «Кошелек мой». Нажимаем кнопку «Продолжить». Все, средства переведены и будут зачислены в ближайшее время. Значит, если просмотреть историю платежей, то, ну, вот, в принципе... Нет, тут нету выплат последних. Можно, кстати, еще переводить деньги внутри кабинета. То есть, если, допустим... А, кстати, да, такой еще момент. Минимум для вывода это 50 центов. То есть, э, вы можете выводить деньги только тогда, когда у вас насобирается 50 центов. Это можно сделать, ну, либо за день, да, в моем случае, когда у меня уже много партнеров в моей команде, э, либо вы это делаете, ну, там, в течение недели, допустим, зарабатываете эти 50 центов лично, то есть, когда вы сами просматриваете контент. Если у вас будет команда, то, естественно, вы зарабатывать будете уже в разы больше. То есть, как минимум, если вы два человека приглашаете, давайте еще раз откроем меню маркетинг. Если вы двоих приглашаете, то два человека уже зарабатывают для вас больше, чем вы зарабатываете сами. Но если вы зарабатываете, если вы пригласите не 2, а 10 человек, то это будет а, даже во сколько? В 7 раз больше, чем вы сами просматриваете. То 10 человек пригласили все ваш заработок увеличивается как минимум в 10 раз ну вот такая вот тут статистика то есть действительно заработки тут колоссальные можно выстроить и даже те самые 100 долларов которые я зарабатываю заработал только что в этом проекте Ну очередные это небольшие суммы если мы перейдем в меню статистика и меню доска подсчета то мы тут сможем посмотреть что проект всего уже выплатил ну почти 100 тысяч долларов и вот есть э, рейтинг людей, которые зарабатывают тут деньги. Ну, вот Михаил Чистов заработал уже тут 4000 долларов. Турова Анна 3000 долларов. Юлия 2 с половиной. Зайцев 2 300. В общем тут даже где-то я есть. Вот да, полторы тысячи долларов. Вот. Но я еще на данном проекте являюсь рекламодателем, поэтому часть своей прибыли я еще трачу на рекламу. Как бы, если бы я все деньги выводил, то возможно бы я даже где-то был на первых местах. Вот, э, в общем, заработки тут, ну, <coughs> настоящие, зарабатывать тут можно. В меню выплаты можно посмотреть, кто сколько получает. Вот, указаны все люди, которые заказывают выплаты. Вот какой-то тоже Сергей Синельник заказал 62 доллара. То есть, видите, я не один такой, который зарабатывает большие деньги. В большей части люди выводят деньги сразу, как только у них набирается 50 центов. Вот, 1 доллар там, 50 центов, ну, в общем, по чуть-чуть выводят. Вот 11 долларов кто-то выводил, ну в общем, больше ничего не буду говорить об этом проекте. Если вы когда-то были зарегистрированы на этом проекте и уже не пользуетесь им, то я вам рекомендую, настоятельно рекомендую в него вернуться. Потому что сейчас уже показываются рекламы намного больше, добавилась площадка MarketGit, компания Globus заключила контракт с компанией MarketGit и теперь MarketGit сам поставляет сюда рекламный контент. То есть теперь не только пользователи добавляют свою рекламу, но еще и большие компании, ну вот как сейчас вот, видите, выскочила. Кстати, опять-таки говорю, что... Вам э, реклама приходила как можно чаще, постоянно переходим на сайт рекламодателя. То есть, вот появилась реклама, нажимаем на картинку, все, нас перекинуло на сайт. Вот такое простое действие принесло нам какую-то денежку. Если мы сейчас зайдем в кабинет, в меню «Финансы» «Ваш баланс». Вот, вы видите, у меня уже на счету 90 центов, то есть было 88 или 89 только что, уже 90. И, грубо говоря, я даже сейчас еще одну выплату могу заказать, ну, как потому что минимум для вывода 50 центов. Вот, ну, оставлю денежки на потом, чтобы выводить деньги большими суммами, все-таки это намного приятнее. Итак, теперь я покажу, как все это выглядит на телефоне Значит, смотрите, ребят, для того, чтобы установить программу на телефоне Как я уже и говорил, вам нужно просто зайти в меню Play Market То есть, нажимаем меню на вашем гаджете Переходим в Play Market И просто в меню в поиске Вот тут вот пишите Globus Intercom То есть, можете просто вот так вот написать Как и я, Globus А, ну вот даже Globus Mobile, он выпал сразу Открываем его и нас перекидывает сразу на это приложение. Для того, чтобы его установить, нажимаем кнопочку «Установить». Он к вам устанавливается, потом указываем в нем логин и пароль. Ну и все, авторизируемся в программе. Дальше, что вам нужно сделать, открыть эту программу, то есть запустить, и она у вас будет постоянно работать. Если я сейчас открою, то как раз меня перекинет само приложение. Вот оно. Те деньги, которые сейчас у меня были на балансе, вот если я обновлю баланс, видите, те же самые 90 центов, 720, ну, там, 10 тысяч, да, или каких-то. Вот. Э, дальше, чтобы просматривать контент, вам будет приходить уведомление. Э, какие, ну, уведомления можно поставить в самом глобусе, то есть в настройках. Вот, кстати, сейчас у меня висит э, доступ, в но, до, новый контент. То есть сейчас я просмотрю еще один контент, и мне еще придет какая-то денежка. Нажимаем на него, и вот она, реклама открылась. Значит, подборка самых красивых девушек планеты. Обыкновенная реклама, за которую мы нажимаем просто на картинку, нас перекидывает на сайт. Все, и мы заработали еще какую-то копеечку. Даже не обязательно этот сайт просматривать, главное было просто на него перейти. Сейчас. Вот, мы его просто закрываем. Вот, и возвращаемся в само приложение. Значит, было 90 центов 720, если я не ошибаюсь. 90-720, да, обновляем баланс. 90-798. Видите, за то, что я только что просмотрел контент, мне тоже пришла какая-то копейка. Вот. И таким образом мы зарабатываем деньги уже на своем телефоне. То есть, если у вас есть компьютер, и у вас есть еще гаджет на андроиде, то есть вы основной... Аккаунт можете зарегистрировать на компьютере, просматривать там контент. И установить себе еще на телефон, зарегистрировать второй аккаунт и просматривать уже рекламу на своем гаджете. Опять-таки, если у вашей жены, у вашей мамы, папы, там, не знаю, ребенка, тоже есть гаджет на андроиде, либо на iOS, ну, Apple, то устанавливайте им программу, и они точно так же будут просматривать вот эти вот маленькие рекламки, и вы за них тоже будете зарабатывать деньги. Дальше, чтобы приглашать людей с своего гаджета, тоже опять-таки открываем программу Globus и вот тут есть меню «Пригласить друзей». Мы его открываем и сразу выдаст вам все возможные приложения, с помощью которых вы можете отправить приглашение э, на сайт Globus. То есть можно через Viber, через Telegram, то есть если у вас еще установлены какие-то э, мессенджеры, то вам обязательно предложат отправить с их помощью. И еще такая штука, значит, можно настроить эту программу, значит, в меню настройки и указать музыку, которая будет, появля которая будет э вам звучать при появлении нового контента. Для этого вот тут есть подсказка вам, значит, включение и выключение вообще этого звукового уведомления и выбор мелодии. То есть вот выбираете любую музыку, которая вам нравится. Ну и все. Выбрали музыку, и все, просматриваем контент, начинаем зарабатывать деньги. Значит, пока что... О, кстати, вот обновил баланс, уже 91 цент. Видите, и постоянно, постоянно вам капает денежка, и вы ничего не делаете. То есть те люди, которые когда-то к вам зайдут в команду, они будут просматривать контент, вы будете просматривать, и деньги вам будут постоянно капать, без каких-либо вложений. Все, что вам нужно сделать, зарегистрироваться, скачать программу, и залогиниться в этой программе, и начать приглашать людей, чтобы они делали то же самое. Все очень и очень и очень просто. Все, друзья.